Добрый день! На телеканале Универ ТВ, на портале Казанского федерального университета и в группе социальных сетей, которые я сейчас перечислю, начинается, я его называю, гибридный эфир, такой суперстрим, когда одновременно, опять же, повторяюсь, в прямом эфире телеканала, на портале, а также в социальном пространстве, на YouTube-канале, в ВКонтакте, на Twitch. Идет наша встреча, наша очередная встреча. Как мы и предполагали, она не будет единственной. И это, я думаю, будет тоже не завершающей. С ответственным секретарем приемной комиссии Казанского федерального университета Олегом Германовичем Бодровым. Добрый день. Добрый день. Почему я так предполагаю уверенно? Потому что вопросов по ходу приемной кампании становится только больше. Меньше их не становится. И это хорошо. Это, с одной стороны, демонстрирует интерес Казанскому федеральному университету к тем предложениям, образовательным программам, которые делает Казанский федеральный университет в адрес абитуриентов. Но, с другой стороны, это характеризует накал страстей, которые вот сейчас происходят вокруг приемной кампании. Еще раз повторюсь, вопросы вы можете задавать в соответствующие чаты. В чаты в соответствующих сетях. Кроме того, работает специальный каналу в WhatsApp для представителей средств массовой информации, для наших коллег-журналистов, которые могут тоже в режиме онлайн задавать свои вопросы. Но если позвольте, Олег Германович, я э, с, со средств массовой информации начну, потому что э, они начали э, за присылать, mm -hmm. и э, они уже готовят в номер материалы, э, ну, что называется, на полосы э, в связи вот, с нашей э, с вами встречей. Прежде всего, речь о коллегах из бизнес-онлайн. Готовы? Начинаем. Ну, Замечательные коллеги, знаем их. Сохранятся ли в КФУ дополнительные, дополнительно выделенные бюджетные места в следующем году? Вот эти 180+, они будут каждый год теперь? Или это все-таки разовая такая помощь? Дело в том, что вот это вот 180 дополнительных бюджетных мест, которые выделены, они сейчас в конце этой недели будут включены в общий план приема. Ежегодно наш учредитель, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утверждает плановые цифры приема. Какие цифры будут утверждены на будущий год, это вопрос скорее к министерству. Но я думаю, что эти вещи есть высокая вероятность, что они сохранятся. Так. Это судя по опыту прошлых лет, потому что каждый год у нас цифры планового приема они сопоставимы с цифрами прошлого года. Вот, например, в этом году было 5330 мест, в прошлом году было 5345. Разница 15 мест. Но это не существует. Ну разница. вроде как государство обещало наращивать да, количество бюджетных мест, по крайней мере, по таким значимым. Да. экономически и социально значимым отраслям. Совершенно верно. И чтобы было понимание, не университет устанавливает количество бюджетных мест. Это прерогатива нашего учредителя Министерства науки и высшего образования. А вот отсюда, кстати, следующий вопрос наших коллег. По какому принципу распределялись дополнительные бюджетные места по институтам? Этот процесс еще не завершен. И когда он будет завершен, это, я думаю, на этой неделе в пятницу, мы на сайте вывесим, и тогда мы сможем оценить вот эти вот принципы и озвучить их. Ну, какие-то цифры уже назывались, вот какому институту, сколько примерно мест отходит. Вы знаете, я думаю, пока мы официальную информацию не вывесили, ну, не стоит ее загоди озвучивать. То есть следим за развитием событий. Я думаю, это будет правильно. Коллеги журналисты, когда в последний раз было такое большое увеличение бюджетных мест? Тем более по ходу приемной кампании, по-моему, вообще никогда. И вот четвертый год, и я не помню, чтобы такое было массовое увеличение. Да и тем более в процессе приема. Да. Ну и э, еще один вопрос от коллега, дальше мы будем переключаться на то, что у нас спрашивают. Уже я вижу первые вопросы идут по социальным сетям. Не склонны ли вузы повышать число бюджетников на самых дешевых направлениях подготовки, а там, где обучение стоит дороже, как минимум не увеличивать их число? Я вот не очень понял такую математику. По-моему, вузу, наоборот, выгоднее, там, где подороже. Да? Вот, ну, в общем, есть такое сомнение, что только дешевые какие-то бюджетные места прикроются, а более дорогие нет. Нет, здесь несколько иначе. То есть есть, что такое бюджетные места? Это ведь заказ государства на да. подготовку специалистов, поскольку бюджетная подготовка за счет средств федерального бюджета. Отсюда, там, где есть востребованные специальности, с точки зрения э, заказа государства, вот на эти направления будут распределяться бюджетные места. И здесь нет никакой связи со стоимостью контрактного обучения той или другой специальности. Спасибо. И э, вот прямо вторит вопросом наших коллег из «Бизнес онлайн» уже э, в YouTube Иван Золотарев. Когда будут внесены изменения в план приема с учетом выделения дополнительных бюджетных мест? Ну, то, что вы сказали, надо немножечко подождать. Вот это немножечко, это сколько? Это в пятницу на этой неделе. В а завтра. Вот я и говорю, ага. в пятницу на этой неделе, в конце дня, мы вывесим на сайте уже обновленный э, план приема. И вот здесь еще раз давайте за застолбим, потому что Сергей раз э, пытается помочь Ивану Золотареву, пишет, уже внесены. Не внесены еще? Пока нет. Еще не внесены. Ждите пятницы. Спасибо. Давайте продолжим. Но что значит продолжим? Вообще какая картина с приемной кампании складывается? Все ожидали, что она будет очень тяжелой, прежде всего в силу таких вот объективных причин дистанционное состояние всей компании. И второе, ну, очевидно, да, ухудшение социально-экономического самочувствия населения. Это речь, прежде всего, идет о тех, кто на контрактную форму обучения был сориентирован. Вот как отразилось, как выглядит сегодня приемная кампания 2020 в Казанском федеральном университете по сравнению с прошлым годом, как отразилась эта ситуация, улучшила, ухудшила показатели, Оставил на прежнем уровне? Ну, здесь следует от несколько цифр тогда, чтобы был предметный разговор. Угу. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано 62 тысячи заявлений на все формы обучения. Для сравнения в прошлом году на эту дату было подано 70 тысяч заявлений. Ну, как То видим, чуть разрыв 7 000. 8 тысяч. Ой, 8, да, да, тысяч да, по заявлениям. Но что значит по заявлениям? Дело в том, что один абитуриент может подать заявление на три направления. То есть эта цифра она не отражает физических лиц, которые участвуют в конкурсе. По физическим лицам ситуация следующая. 29 тысяч уже на сегодняшний день физических лиц участвуют в конкурсах в Казанского федерального университета. И для сравнения, в прошлом году эта цифра была 23 тысячи. А вот давайте уточним, вот участвуют в конкурсе, это что значит? Вот они подали заявление. Они подали заявление. Они еще и... ни в чем не участвуют. Ну как, вот если они подали заявление, их заявление приняты они участвуют в конкурсе. То есть это вот те лица, которые подали заявление да, uh -huh. и документы для поступления в Казанский федеральный университет. Uh -huh. Вот это вот цифры, в этом году их почти 29 тысяч, в прошлом году на эту же дату было 23 тысячи физических лиц. Физически. По заявлениям немножко другая ситуация. Uh -huh. О чем это говорит? Если заявлений меньше, чем в прошлом году, а лиц физических больше, то uh, мы видим, что в этом году uh, точечно подача заявлений, то есть если в прошлом году один человек подавал на три направления, и причем очно, заочно, бюджет и контракт, это все считается одно заявление, uh -huh. то uh -huh. здесь ребята более точно и четко знают, что им надо. И поэтому э, количество заявлений от каждого абитуриента меньше. Но лиц, подавших заявления, в этом году больше. А, Это один показатель. Ага. Второй показатель. По средним баллам ЕГЭ. Да. В прошлом году на эту дату было 73,2. Средний балл ЕГЭ. Это в целом по университету? По университету, есть... по поданным заявлениям ага. на э, дату значит, 5 августа. На сегодняшний день 74,6. Ага. То есть, мы видим и качественный а результат несколько выше. А где самый высокий балл фиксируется? Пока еще не отслеживали? Ну, знаете, как я вам скажу. Самый высокий балл 77,6 – это традиционно у нас институт международных отношений. Вот там на лингвистику ага. традиционно наиболее высокий конкурс. И отсюда вот этот институт пока по более высоким баллам идет. Но это по поданным заявлениям. Итоговые баллы, они будут формироваться по числу зачисленных. А там зачисленных будут конечно, на порядок меньше, чем поданные заявления. И, естественно, мы соберем, зачислим тех, у кого балл более высокие. Поэтому вот этот балл, который я сейчас озвучил, он будет еще выше. А иностранные студенты? К как? иностранным студентам следующая ситуация. Значит, более 4,5 тысяч э, ребят из э, разных стран дальнего и ближнего зарубежья на сегодняшний день э, участвуют в конкурсах Казанского федерального университета. Из них э, заключили договора э, 1237 человек. Они уже сдали экзамены успешно. А поскольку они у нас поступают в рамках отдельного конкурса uh -huh. на контрактной основе, то вот это вот количество, оно сейчас превышает даже то количество а, договоров, которые заключили а, россияне. Ну, это и понятно, потому что а, 3 августа стали известны окончательные результаты ЕГЭ, и вот ребята, подождав эти результаты, сейчас активно начинают подавать заявления в Казанский федеральный университет. А, я вам скажу, что суточный прирост заявлений, которые мы каждый день значит, получаем от наших абитуриентов, он сейчас составляет 2700-2800 заявлений в сутки. Угу. Это хороший показатель. Вот, кстати, вопрос поступил. Какие сроки обработки заявлений на, поступ... на поступление на сайте? По сути дела, в сутки. Отводится соответственно приемным техническим секретарям, ответственным за прием на тот или другой институт, чтобы обработать заявление. Задержка может заключаться в ряде причин, по которым он не может принять заявление сразу. Это не полностью э, или некорректно заполненные э, формы наши или документы. То есть он подал заявление, но не приложил, допустим, э, аттестата о среднем образовании, угу. то есть электронная копия должна быть приложена. Или с ошибками заполнил паспортные данные. И технический секретарь в этом случае не имеет права принять заявление абитуриента. Что он делает? В личном кабинете есть у нас опция, где мы можем абитуриенту написать те замечания, которые мы выявили. И при этом автоматически этот же самый текст этого сообщения абитуриенту высылается на его электронную почту, которую он указал при регистрации. Более того, наши технические секретари регулярно обзванивают ребят, которые длительный период времени не реагируют на наши сообщения. И, к сожалению, мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда просто не можем дозвониться ни до ребенка, ни до его родителей. Это печально. Но что хотелось бы отметить и пожелать вот этим вот ребятам, которые сейчас испытывают трудности. Вы можете прийти к нам в приемную комиссию, если у вас есть такая возможность, лично, и рассказать о своих проблемах. У нас в мраморном зале во второй высотке по адресу Кремлевская, 35, сидят технические секретари всех институтов, которые э, ведут прием в Казанский федеральный университет. И он лично может подойти со своими документами или сообщить о той проблеме, которая есть. Может сообщить о проблеме в колл-центр э, по нашей горячей линии. И телефоны этих колл-центров и горячей линии они у нас вывешены на сайте он может сообщить о проблемах через соцсети, в которых мы регулярно общаемся и регулярно отвечаем. Ну, 137 за вчерашний день вопросов был обработан нашими техническими секретарями только в Инстаграме. То есть, если так случится, что по каким-то причинам какой-то абитуриент не в состоянии грамотно, ну, в полном соответствии с требованиями, оформить документы дистанционно, то находясь в Казани, он может физически все-таки попроситься к вам и подойти? Он может позвонить в колл-центр, uh -huh. назвать время, когда он придет. Сотрудник колл-центра запишет время, запишет институт, куда человек придет, и его будут ждать. Если он не смог дозвониться или по тем или иным причинам он просто мимо проходил и решил зайти, ни для кого двери закрыты не будут. Если у ребят есть сложности, есть проблемы, то, пожалуйста, милости просим, мы можем очной форме, оказать содействие каждому из наших абитуриентов. Надо сказать, что это вот специфика и особенность э, приемной кампании этого года. Это с, проблема с заполнением форм э, дистанционных форм э, и электронных образов документов. Это во всех вузах Российской Федерации. Типичная картина для этого, э, этой приемной кампании. Поэтому еще раз повторяю, у тех, у кого сложности, пожалуйста, вы можете прийти, и мы вас примем. И объясним, и покажем в картинках. Ну, так, ну так пусть захватит с собой обязательно маску. Маску, вот, печатки... Напоминаю, масочный режим в университетах страны не отменен. Он действует, и надо быть готовым к тому, чтобы обезопасить и себя, и коллег. Но здесь хотелось а... бы уточнить. Даже если они придут лично и принесут свои документы, это не значит, что мы документы у них тут же заберем, скажем спасибо. Нет, мы просто сделаем скан этих документов и сами же вместе с абитуриентами прикрепим в их электронный кабинет и покажем, как это делается. Ну, по крайней мере, квалифицированную э, консультацию не получат, они для того, получат чтобы с задержки вот, в регистрации не было. Пошли вопросы претензии. <coughs> это хорошо. <coughs> по какой причине не начисляются баллы победителя Олимпиады «Я магистрант КФУ»? по направлению юриспруденции. Это очень адресный, видимо, вопрос. Мне бы очень не хотелось решать этот вопрос даже в судебном порядке. Угу, — ага. Замечательно. но ну, у нас, значит, в документах, в правилах приема Казанского федерального университета изложен вероятностный подход... Значит, в соответствии с которым результаты победителей или призеров Олимпиады Я магистран могут быть зачислены в качестве вступительных испытаний или uh -huh. быть приравнены, а, без, или абитуриентов победитель Олимпиады может быть а, зачислен без вступительных испытаний. Но еще раз говорю, это вероятностный подход там обозначен. По этой причине 17 августа экзаменационная комиссия по соответствующим направлениям, она соберется. И оценивает конкурсную ситуацию и принимает решение, в каком качестве принимать те или другие результаты наших абитуриентов. Потому что там фигурировать могут не только олимпиада «Я магистрант», но и Олимпиады федеральных университетов, и Олимпиады «Я профессионал». И вот конкурсная экзаменационная комиссия оценивает конкурсную ситуацию и принимает соответствующие решения, о чем, безусловно, будут уведомлены наши абитуриенты. Спасибо. Особенность стрима, напоминаю еще раз, заключается в том, что логику нашего обсуждения, нашего разговора выстраиваем не мы, как бы нам это виделось, а все-таки наши зрители. И Поэтому некоторые следующие вопросы будут идти в разнобой, но будьте готовы к тому, что они есть. Некоторые повторяются по уже два-три раза, то есть люди очень настойчиво хотят получить на них ответы. Они менее пока, с меньшими претензиями. Ну кстати вот по если вот такие возникают э, обиды, почти э, там, судебные угрозы, ну, неприятный какой-то момент, э, это э, можно и такого рода людям, тоже рекомендовать через колл-центр обратиться и подойти за личным объяснением. Я думаю, что они... вот так вот уже ну, ну, про суды это как нехорошо. Не ну, понятно, у человека это крайняя форма защиты. Ага. Конечно, если личный человек придет, мы соберемся с ответственными сотрудниками и выясним проблему и найдем варианты ее решения. Спасибо. Допустим, пишет Ксюша Сергеева, выделено 20 контрактных мест. А в списке я стою 15-й. Может ли это означать, что я могу не пройти на контракт? Возможно ли себя от этого застраховать? То есть вот она, это, знаете, наверное, перекликается. Здесь это было в вопросах уже много, я не все вижу теперь цельно. Вот кто зачисляется на контракт раньше? Ну и, соответственно, места выбирают. По принципу, кто раньше документы а, какие-то вот а, передал, оформил, а, как вот баллы сформированы, а, и вот, соответственно, может ли случиться история, когда 15 не попадет даже в двадцатку. Mm -hmm. Приоритетность зачисления на контракт. Вот так попробуем да, сформулировать. Ну, давайте, <как> попробуем разобраться. <как> <как> да. Значит, э, там прозвучало слово застраховать. Да. Э, надо понимать, что мы э, Приказ о контрактном зачислении будет 1, 31 августа. В этот приказ попадут э, те ребята, которые э, к 31 августа <coughs> успешно ну, сдали либо ЕГЭ, либо наши внутренние испытания, преодолели минимальные пороги, заключили договор с университетом и оплатили его. Плюс к этому у них в личном кабинете должно быть э, прикреплено заявление о согласии на зачисление. И вот этот вот документ, заявление о согласии на зачисление, mm -hmm. как раз и подтверждает, что абитуриент поступает в наш университет, не в какой-то либо другой, а, и именно на это направление. Вот это вот согласие зачисления для нас будет являться ориентиром, чтобы мы его включили в приказ именно на ту специальность, и на то направление, куда это заявление о согласии подано. Соответственно, куда у него заключен договор и куда прошла оплата. Вот три условия для... Ну, как бы сказать, страхование. Ну, чтобы 15-й не оказался 15 21-м. Вот в этом примере. Теперь, что касается очередности. Да. 15-й она или 17-й. Вопрос заключается в том, есть ли у этих ребят заявление о согласии или нет. Угу. Потому что здесь надо еще этот момент учитывать. Потому что количество поданных заявлений и количество заявлений о согласии – это две большие разницы. Поэтому конкурс будет проводиться среди тех, кто прикрепил на себя в личном кабинете заявление о согласии на зачисление на эту специальность. То есть вот на это надо обратить внимание. И в связи с этим вот вопрос, это что у нас, это ВКонтакте, когда будут известны результаты приема. То есть вот еще раз, поскольку дату уже одну обозначили, 31 по контракту, вот еще раз последовательность выхода приказов. Хорошо. Первый приказ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 Приказ на зачисление э, на бюджетную форму обучения. То есть оставшиеся 20%. И 31 августа это выйдет контрактный приказ. А вот э, вторая волна, третья, какая-нибудь не случится? Э, нет, нет, нет. не эпидемии, а нет, нет, нет, еще нет. Вот приемной кампании. У нас э, первая и вторая волна это термин применяется бюджетным приказом. Вот все-таки к этому, да? да. Чтобы тут вот тоже все разночтения снять. Чтобы никто не думал, что еще, еще будут шансы, шансы и шансы. А, кстати, вот очень приятно, когда пишут, все-таки спасибо большое, что вы озвучили ответ на вопрос. Речь идет о я магистрант КФУ в вот, этом спорном моменте. И следом бежит сразу вопрос о а приказ о зачислении. Может выйти раньше указанного срока на сайте? Дело в том, что бюджетные приказы строго регламентированы. И 24 числа выйдут приказы не только в Казанском университете, но и по всей России. 26 и 22 числа соответственно. Заключение оплаты договора в ближайшие две недели гарантирует зачисление на специальность при условии, что я прохожу по баллам на конкурсное место. Ну, то есть опять к вопросу, видимо, о согласии на зачисление, да? Совершенно верно. Но Если у человека нет согласия на зачисление, то ему вряд ли заключат даже договор. То есть сейчас мы заключаем uh -huh. договора только тем, у кого есть согласие на зачисление. И по этой причине, если человек заключил договор, и у него, соответственно, есть согласие на зачисление, есть проплата, то у нас нет оснований не включить его в приказ 31 августа. Ну, то есть еще раз обращаем ваше внимание на тот блок, где мы говорили о необходимости всего набора документов, который гаранти... застраховывает вас, страхует вас от незачисления. Более точечные вопросы, как будет проходить о, так, так, так, так, так. как будет проходить экзаменную магистратуру на сайте КФУ, в отдельных разделах по-разному пишут. Два вопроса расписать, сфоткать, отправить или текст, где-то пишут, ответить на пару вопросов, потом устно еще. Вообще вопросов о том, какие особенности будут при организации экзаменов, которые вот-вот они уже стартуют, много. Они в разных вариациях. Давайте попробуем тоже как-то обобщить вот особенности проведения экзаменов в дистанте. Хорошо. Ну, Во-первых, на сегодняшний день уже сформированы все расписания и консультаций, и экзаменов, и на бакалавриат специалитета, и магистратуру. Экзамены на бакалавриат начались 5 августа и завершатся 18 С 19 августа начнутся экзамены в магистратуру. Накануне экзамена в 16.00 у нас в расписаниях указана ссылочка на Zoom. Угу. Будет проходить консультация. Предэкзаменационная консультация. И там экзаменаторы ответит на вопросы абитуриентов и расскажет, какие есть особенности, какие есть, ответит на трудные вопросы, которые испытывают наши абитуриенты. Помимо этого, на сайте вывешены у нас программы вступительных испытаний по всем предметам, в том числе и магистратуру. И там же вывешены критерии и шкалы оценивания. Теперь приблизительно, значит, если речь идет о вступительных испытаниях в магистратуру, то действительно везде пишут по-разному, по той простой причине, что э, на разные магистрские программы разные вступительные испытания да. и разные структуры испытаний. Mm. Ну, например, в одной программе там необходимо представить мотивационное письмо, написать эссе и mm -hmm. ответить на тестовые вопросы. В другой программе достаточно, допустим, э, тестовых вопросов. В третьей программе они устраивают собеседование, при этом они э, на консультации представляет абитуриентам график этого собеседования и проводит в устной форме. И такое есть. По этой причине здесь необходимо зайти на сайт и посмотреть программу вступительного испытания по соответствующей магистрской программе, куда абитуриент собирается поступать. Если ответы, которые там он, вернее так, если та информация, которую он там увидел, неполная, как кажется абитуриенту, или он там не нашел ответа на тот вопрос, который есть у него, у него есть возможность позвонить э, в колл-центр, задать свой вопрос, запишут сотрудник колл-центра его вопрос, запишут контактные данные, а они его передадут специалисту, специалист перезвонит э, этому абитуриенту и ответит на те вопросы, которые были переданы в колл-центр. Есть другой вариант. Они могут позвонить именно в тот институт. Э, как правило, этим вопросом занимается служба заместителя директора по образовательной деятельности и задать туда вопрос. В любом случае, без ответа вопрос абитуриентов не останутся. А вы не ожидаете, что волна претензий вот в связи с такой особенностью в организации уступительных экзаменов в этом году будет чуть повыше, если незаметно выше, чем в предыдущем году? Речь, конечно, идет в первую очередь о борьбе за бюджетные места. Вы знаете, претензии возникают тогда, когда есть асимметрия информации. Когда человек ожидает одно – на реальности она несколько другая. Вот это и есть асимметрия информации. Поэтому, чтобы ее снять, необходимо помучить информацию с первых рук. По этой причине я призываю всех наших абитуриентов обращаться непосредственно к носителям информации в колл центр в приемную комиссию, в соответствующие институты, техническим секретарям, чтобы не остались те вопросы, которые им неизвестны. По соцсетям помогут написать. И если где-то какие-то есть задержки с ответами, пусть, пожалуйста, с пониманием к этому отнесутся. Еще раз повторят вопрос по другим каналам связи. Но обязательно добейтесь того, чтобы на ваши ответы э, вам были даны исчерпывающие ответы. Совет Бывалова, что называется, просит Дарья Богданова, как не пропустить бюджетное место, если подано в два разных вуза. Подано заявление когда лучше подавать согласие на зачисление ну, здесь вот, да, почти, я понимаю, почти да. все в один срок идут очень идут все в одно время. и то же время да. конкурсная ситуация оценивается везде в одно и то же время да. итоги подводят, прошел не прошел тоже в одно и то же время но здесь есть очень большой риск какого плана Дело в том, что есть четкие оговоренные сроки, когда абитуриенты должны подать заявление о согласии. То есть предельный срок, и дальше этого срока уже не принимается. Вот, например, приказ 24 числа, то 23 числа заявление согласия должно быть подано до 18.00. Тут прям про это есть вопрос. Вот я и докладываю. Теперь, если заявление согласия подано в эти сроки, а теперь представьте себе, что большая масса этих абитуриентов будет в эти же сроки ориентироваться и подаст, то это может привести к изменению конкурсной ситуации. О чем идет речь? Ну, посмотрите. То есть абитуриент смотрит в личном кабинете, у него доступна информация по рангу, какое место он занимает в общей массе поданных заявлений. Он оценивает свои шансы и считает, что он может пройти. В этот же момент... Другие абитуриенты из других вузов смотрят на нашу конкурсную ситуацию угу. и принимают аналогичное решение, но у всех да. баллы разные. Да. И вот в этот момент, ну, скажем, более сотни заявлений поступает к нам в Казанский федеральный университет, ну, скажем так, время 17.50. Да. Они выполнили нормы закона, да. уложились в установленное время, но эти заявления появятся в личных кабинетах и отразятся на сайте только тогда, когда они будут приняты. И вот здесь идет временной пробег. То есть, пока технические секретари и сотрудники приемной комиссии обработают эту массу заявлений, примут их, пройдет какой-то период времени. И вот здесь начинается непонимание абитуриентов. Как же так? Я вчера вечером смотрел, никаких вот этих фамилий не было, а сегодня вдруг они откуда-то появились. Да, и вас тут же обвинят в коррупции. А откуда Почему они взялись? Его заявления раньше обработаны, чем мои? Ну, мы прекрасно знаем эту ситуацию, поэтому mm -hmm. у нас есть э, предусмотрена фиксация времени и дата подачи заявления. То uh -huh. есть на каждое заявление, которое подано, у нас есть четкий расклад, и электронная система позволяет ее фиксировать, в какое время оно было подано. Оно обрабатывается строго в хронологии вот этой да, временной. Вне зависимости от того, 13, 17.59 оно подано или 17.57 оно обрабатывается, и на следующий день полная картина становится ясной и вывешена на сайте. Но абитуриенты все равно многие задают вопрос, почему. Вчера не было, а сегодня есть. Ну, угу. подали заявление. Если, если есть вероятность не попасть на бюджет, есть ли смысл прикреплять соглашение о зачислении? И этот же автор спрашивает, будет ли возможность подписать соглашение о зачислении по договору? Ну, почему нет? Согласие на зачисление подается как на бюджет, так и на контракт. Но надо понимать, что согласие о зачислении может быть только одно. Угу. И в одном ВУЗе. Если абитуриент исхитрился и подал заявление о согласии в три ВУЗа... А вот он дал согласие на зачисление по бюджету, и потом вот видит, вот, не проходит. Он может его отозвать как-то? Вот, ну, сейчас быть? я отвечу и да. на этот вопрос. Пока я хотел бы завершить Хорошо. то, что начал. Хорошо. Если он подал заявление о согласии в три вуза, то через федеральную информационную систему государственной тугой аттестации мы видим эти заявления, что он подал в три разных вуза, и, естественно, он ни в один вуз не рискует не попасть. Если он в последний момент это задал, подал заявление. Теперь, если он на бюджет не проходит, как перекинуть заявление на контракт? У нас есть эта возможность. Uh -huh. У него же в личном кабинете есть возможность подать заявление об отзыве с одного направления и согласие на заявление на, заявление на другое направление. И это все делается в одном заявлении. А внутри направления он может он не проходит на бюджет. Вот я про это и как раз и говорю. Внутри одного направления. Вот у него подано заявление, внутри одного направления на, на бюджет. бюджет. Второе заявление подано на контракт. И там, и там есть опция подать или отозвать заявление согласия. Так вот теперь смотрите. Если он подал заявление на бюджет, оно у него там, а находится, заявление согласия, теперь он видит, что он не проходит на бюджет, ему нужно это заявление перекинуть на контракт. Он Нажимает э, кнопку, там вот э, есть иконочка с заявлением о согласии на контракт, и ему сразу же автоматически выгружается заявление с отказом от заявления на бюджет и с согласием на заявление на контракт. В одном заявлении две этих фразы прописаны. Таким образом, когда он подает это заявление, технический секретарь его принимает, автоматом отгрузка идет из бюджета и загрузка на контракт. Но для этого заявление на контракт тоже должно быть оформлено должным образом. Совершенно У нас верно. Вот по магистратурам, я наблюдаю, есть такая картина, когда там на энное количество бюджетных мест все и заявляются. Потом оказывается, что большая часть, естественно, не проходит. И хотела бы быстренько а, хотя бы контрактную. А, а, то есть надо все-таки дублировать, да, и на контракт тоже Нет, сразу. Нет, не то, что дублировать. А вот здесь надо четко понимать. Да. А, заявление на приеме надо, можно подать и на бюджет, и на контракт. Вот надо все-таки два подавать, да? Вот Я здесь. думаю, да, потому что это какая-то гарантия. А потом по ходу уже переориентироваться будет невозможно. Есть сроки подачи заявлений. Ага, да, и срок, если да. вот у нас э, речь идет о э, бакалавриате, например, то там до 18 числа, августа месяца можно подать заявление. После этого уже нельзя. Угу. Значит, если он подал на бюджет, а на контракт не подал, то что бы он ни делал, он уже не может участвовать в контрактном конкурсе. Вот по этой причине надо подать и на бюджетный контракт. Дальше. Заявление о согласии на зачисление. Если не проходит на бюджет, то надо перекидывать на контракт. Но здесь хочу обратить внимание наших абитуриентов, потому что сроки в этом году очень э, короткие. Да. Между приказом э, зачисления на бюджет, 26 число, последний приказ, а 31 августа уже приказ на контракт. По этой причине, э, обратите внимание, всего 4 дня. Да. И таким образом, чтобы 31 числа вышел контрактный приказ, естественно, мы его начинаем готовить 29 -го числа. Таким образом, 26, как только ребята видят, что они э, не прошли на бюджет, им нужно сразу же подавать заявление на контракт с тем, чтобы мы их смогли своевременно включить приказ. Сейчас вот о контрактниках отдельно поговорим. Есть достаточно... Интересная группа вопросов и достаточно серьезная тема, как мне кажется, которую хотелось бы с вами обсудить. Но пока вот про еще экзамены. Есть ли заявления поданы на очное и заочное обучение? Вступительные испытания сдаются один раз? Вступительные испытания сдаются один раз, потому что есть общеобразовательные дисциплины, и они сдаются один раз. То есть это будет зачтено это будет Теперь вот про контрактников. Внимание всех, кто сориентирован на обучение по контракту. Это не значит хуже или лучше. У нас есть группы направлений, где просто и нет бюджетных мест, критически мало. И это очевидно, что достаточно сильные, талантливые, интересные ребята ну, вот, будут учиться и нацельно учиться по контракту. Но мы с вами с чего начали разговор? Не очень легкий в социально-экономическом плане год. Решение принимает не только абитуриент, принимает семья, родители, близкие. Они, в общем, должны взять на себя некоторую трудность, некоторые обязательства вот в этой неопределенности, как минимум 4 года инвестировать в образование. Как минимум. Может быть, и все хорошо пойдет, еще там 2 года надо будет дальше про магистратуру думать и так далее. Вот какие есть сегодня формы, что сегодня может предложить и университет, и его партнеры для семей абитуриентов, чтобы смягчить или, может быть, вообще даже минимизировать максимально этот финансовый удар, который придется на себя принять. А некоторые, может быть, даже вообще фатально думают. Придется не учиться в этом году, отказаться от этой мысли, потому что не потянем. Вот что сегодня можно им сказать, рассказать и предложить? Хорошо. Ну, здесь можем предложить следующую программу, и надо сказать, что она возникла именно благодаря нашему ректору Шараповичу Гафуру. Успешно проведены переговоры со Сбербанком, и подписано соглашение, соответствии с которым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 Вот здесь четко надо понять. Четыре года срок обучения, и само тело кредита будет погашаться, начинать погашаться, после окончания учебы, четыре года пройдет, плюс три месяца ему дается на поиск работы. И вот только спустя четыре года и три месяца, если он учился по бакалавриату, если специалитет там пять лет и три месяца, идет погашение э, самого кредита. Что касается процентов. По процентам следующая ситуация. Процентная ставка 13,5%.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 То есть ежегодно абитуриент, семья платят только 3%? Первый год они выплачивают только год. 3%. Второй год. Ну, у нас, как сказать, на сайте нашего университета, во вкладке бакалавриат, где образовательные услуги, где плата, стоимость обучения, там вынуждена памятка. Памятка по этому образовательному кредиту. Детально расписаны все... Вопросы касаемо uh -huh. этого кредита, условий его предоставления, а также указаны телефоны сотрудников Сбербанка, которые могут ответить на возникающие вопросы. Плюс к этому, в ближайшее время в Казанском федеральном университете появится представитель Сбербанка, который будет вести прием абитуриентов и работу по предоставлению кредита и их консультированию. Кроме того, в любом отделении Сбербанка наши абитуриенты могут получить квалифицированную консультацию потому что эта программа уже работает в Сбербанке города Казани и в других отделениях по Российской Федерации. Ну а что касается непосредственно наших абитуриентов, которые приходят к нам в здание университета на Кремлевское отделение Сбербанка, там специальный сотрудник также выделен, который и консультирует, и помогает нашим абитуриентам оформить эти кредиты. То есть еще раз, условно, бакалавриат, хотя есть вопросы, кстати, кредит для магистрантов, тоже распространяется доступен, на них? Тоже доступен, и я вам скажу, что он доступен не только для абитуриентов, но и для наших студентов. Уже те, кто учится. Которые уже учатся. А там же нет первого года обучения. Ну, то есть первый год этого кредита тогда первый университет Первый год, когда себя он возьмет принимает, кредит, да. да, да угу. То есть он на втором курсе сейчас закончил, пришел Это на тоже третий. очень важно. И вот третьего курса он может уже воспользоваться вот этим кредитом. И в течение всего вот этого срока обучения, вот первый год он три 3%, дальше график погашения процентных ставок у него будет записан в самом кредитном договоре, точно так же, как и сроки погашения самого кредита. То есть, опять, что называется на пальцах, бакалавриат, человек нацелен на 4 года учебы, примерно усредненная стоимость пятьдесят тысяч в год, Значит, он может пойти обратиться в Сбербанк, соответственно, 600 тысяч ему нужно, да, 4 года покрыть? Нет, я думаю, что здесь будет несколько другая схема применена. Ага. То есть 60, 600 тысяч Просто сразу... Просто чтобы себе в голове как-то в цифрах это представили. 600 ага. тысяч сразу, естественно, никто не будет перечислять. Ага. Здесь речь идет о том, чтобы проплата шла по семестровой. Ага. Вот он первые полгода... И оплата идет на счет университета. Вторые полгода, опять же, на счет Но университета. Ну это даже банк берет на себя, да? Перечисление, да, по графику. Да, Но да, да. погашение процентных обязательств, которые возникают у нашего абитуриента или у его родителей, если он mm -hmm. еще не достиг возраста 18 лет, вот это вот неукоснительное требование, когда он должен будет отчитываться о том, что он регулярно выплачивает эти проценты. То есть все вот эти 4 и 3 месяца еще сверху года, абитуриент, ну в данном случае уже студент, он работает только с незначительной суммой, которая называется процент. Совершенно верно. Ничего больше этой семье не стоит. Нет. Ни ему, ни семье. Нет. А дальше уже там Совершенно вступают правильно. те отношения с банком, которые сформулированные на входе. Да? Надо внимательно читать соглашение. Но я думаю, что в данном случае тут все достаточно выгодно. Тем более, кредит на сколько лет? Может на 4 года, на 5 лет. Если речь идет о магистратуре, то даже на, и на 7 лет может быть выдан этот кредит. Это все зависит от того, на какие условия они договариваются с банком uh -huh. при заключении кредита. То есть 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет. То есть там срок достаточно такой, опти они... оптимальный для того, чтобы можно было не напрягаясь, в общем, угасить. Э а эти четыре года вообще не напрягаясь за то, если у тебя средства, нет, спокойно учиться. Но здесь надо понимать, что каждый Ты дополнительный год, это каждый год дополнительный процент. Ну, понятно, но мы знаем, что наши студенты стараются что-то зарабатывать в процессе учебы, поправлять свое материальное положение, в том числе и для обеспечения всех необходимых платежей, и родители стараются. Но, но это все-таки ну, более чем существенная речь, Конечно. потому что идет о сотни тысяч рублей в год, которые да, могут сумма. с плеч упасть на достаточно длительный период. С другой стороны, 150 тысяч в год – это 15 тысяч в месяц. Да, это очень, очень заметная сумма, да. тем более для жителей вот, малых городов, сельской местности. Те, кто приезжает из регионов ну, не, скажем, не очень экономически стабильных, это более чем заметная сумма. Почему я хотел подробнее с вами об этом проговорить. То есть те, кто сейчас <клышь> услышал и <клыш> будет обдумывать эти предложения, им куда обратиться, если к вам прийти или в Сбербанк выдвигаться сразу? Могут и Сбербанк, могут и к нам обратиться, могут и на сайте посмотреть Сбербанк эту информацию, она также там размещена. Могут обратиться значит, к нам в колл-центр, наши сотрудники также снабжены этими памятками и обладают информацией. Во всяком случае, могут подсказать контакты, куда обратиться нашим абитуриентам, если сами они не смогут ответить на эти вопросы, которые могут быть ну, более детальные, более детальными. Существенные, и тогда уже они дадут контакты специалиста Сбербанка. А вот Сбербанк не в курсе, он долго такие вещи оформляет, такие кредиты? Потому что есть вопрос, я просто смотрю, когда следует оплатить обучение? Что переживают? Пока не оплачешь, могут не зачислить. Да? А да. тут с банком вроде вошел во взаимоотношения, а тут чего-то затянулось. Нет, все зависит от того, насколько полно абитуриент или родители представили пакет документов, необходимый для заключения кредита. Ведь основной временной период — это сбор документов, ну, а да. не сам факт перечисления. Сотрудники Сбербанка сказали, что в течение трех дней вопрос закрывается. А, трех дней. Если, вот, то есть очень быстро. Если полностью они предоставили пакет документов. Хорошо. А, продолжим. Если не прошел на бюджет в первую волну, как попасть во вторую? Вот опять про волны. Видите, все-таки... Ну, а... туда попадать не надо. Он и так участвует в бюджетном конкурсе, и надо четко понимать, что значит не попал в первую волну. Условно говоря, если у нас 10 бюджетных мест, подано 30 заявлений, то в первую волну попадут первые 8 человек из 30 Оставшиеся два места будут отданы на вторую волну. Для чего нужна вторая волна? Вторая волна нужна для того, что мы очень часто, и не только мы, а все вузы Российской Федерации испытывают ситуацию, когда абитуриент прошел в первую волну, но по тем или иным причинам он отказался от обучения в этом университете и забрал документы. И тогда бюджетное место оказалось незаполненным. Угу. И вот для этого как раз и нужна вторая волна тогда в этом случае, если у нас 8 человек были зачислены в первую волну, но до выхода приказа второй волны кто-то забрал документы, отказался от поступления на да. это направление, хотя приказом уже был зачислен, да. то на вторую волну мы отдадим не два, уже три места. И тогда вот следующие по списку они туда и будут зачислены. Поэтому попадать или пролезть, как наши ребята говорят, абитуриенты, здесь никакого усилий прилагать не следует с той точки зрения, потому что вся ситуация она прозрачная на сайте. Надо просто внимательно отслеживать вот, происходящее, отражаемое на сайте. Совершенно верно. Если в направлении, в направлении, куда я, значит, ну, документы куда отданы, да, Вообще нет бюджета. Приказ о зачислении все равно будет только 31 августа или раньше? Нет, раньше не будет. У нас один будет приказ на контрактное обучение 31 августа. Вопрос, конечно, не совсем к вам, но вот он, видимо, продиктован теми сжатыми сроками, которые мы несколько раз с вашей помощью обозначали сегодня. В каких числах будет происходить заселение в общежитие? Знаете, вот 31 будет приказ, скажем, только по контрактникам. А с 1 сентября вроде как учиться уже надо начинать. И отсюда вот вопрос, видимо, видим, я так предполагаю, о сроках заселения. Совершенно верно. Здесь есть такая проблема, но Департамент молодежной политики, который, в общем-то, и занимается вопросами заселения в общежитии, они составляют график в соответствии с которым ну, ребята старших курсов начинают заселяться с 24 августа, а абитуриенты, которые значит, поступили, соответственно, студенты первого курса, то есть они будут заселяться уже после того, когда выйдет приказ. Но это не означает, что пришедшие к на обучение 1 сентября останутся на улице. Конечно, они будут размещены, но за более детальной информацией абитуриентам, интересующимся этими вопросами, следует обратиться в департамент по молодежной политике. И э, поскольку эти вопросы возникают достаточно часто, то, да. скорее всего, мы в ближайшее время на сайте разместим э, телефон э, по заселению абитуриентов в общежитии, абитуриентов первого э, курса, которые будут поступать в этом году, э, чтобы э, именно из первых рук они могли получать информацию о порядке и сроках заселения. И такой телефон мы на сайте вывесим. Да, потому что этих вопросов действительно очень много, и тут... Э... Даже в вот вы начали говорить, уже вот пошли да, комментарии, в прошлые годы в это время уже были вывешены графики, билеты нужно покупать, университет молчит, всем ли контрактникам выдается общежитие? Ну, здесь вот. я скажу сразу, что тем ребятам, которые поступят на первый курс, будут всем предоставлены места в общежитии. То есть нет здесь у нас разницы, контрактная формы обучения или бюджетная. Если он и наш студент, поступил к нам, он будет обеспечен местом общежития. Ну, про телефон. Я помню, это не, не забудьте тогда, потому что будут ждать и очень переживать. Это действительно, знаете, это, дети... это опять информация и для детей, и для родителей. А родителям как отпускать, когда не знают, где жить-то будут дети? Волноваться будут. Есть хорошие правила. Детей обманывать нельзя. Да. Поэтому то, что было сказано, оно будет сделано. Спасибо. Вопрос, а когда и как будет проходить учеба для иностранцев бакалавриата? Этот вопрос в разных вариациях. Уже сейчас идет и в соцсетях, которые у нас открыты для комментариев и вопросов. Но он и ранее, до того, вот видите, я его с листа прочитал, поступал. Иностранцы, сегодня я читаю, аэрофлот отменил на август вообще огромное количество зарубежных рейсов. Uh, некоторые просто физически не смогут попасть, несмотря на то, что очное вроде предполагается обучение с 1 сентября, но они просто физически не попадут в страну. Uh, что вот для них может предложить университет? Это, понятно, не совсем и не только вопрос к приемной uh, комиссии, но во всяком случае они же сейчас работают с приемной комиссией и ждут ну, да. ответ на этот вопрос. Прежде всего от вас. Но здесь мы можем сказать следующее. Действительно, учебный год начинается с 1 сентября. И, как сказал министр науки и высшего образования, вузы начинают учебный год с соблюдением э, масочного режима и всех вот этих вот санитарных норм. Uh -huh. Для тех абитуриентов наших, которые не смогут физически присутствовать 1 сентября начало учебного года будут организованы дистанционные формы обучения. Этот опыт у нас уже имеется. Весной мы проводили занятия с всеми нашими абитуриентами, всех курсов дистанционно корпоративной системе Teams. И для тех абитуриентов, которые физически не присутствуют в аудитории, эти занятия будут проводиться в дистанционном режиме. Ну, то есть э, вероятность того, что значительная часть э, иностранных студентов окажется за пределами страны, не университета. Университет готов, страны э, высока, э, но университет к этому развороту событий готов. Готов безусловно, и готов. мы сформируем группы для них, которые будут действительно по учебному расписанию э, участвовать в учебных занятиях, но дистанционно. Спасибо. И вот вот идут, идут такие уточняющие вопросы. Понятно, волнительный такой момент описан. Если после вступительных испытаний ты в рейтинге ну, по договору 50 мест, ты 50, значит, уже можно платить за учебу или ждать приказа? Надо понимать следующее, что. А тут еще и приказ не, не выйдет, пока ты учебу не оплатишь. Вот это Видите, я и хотел сказать. Вот что вот... В приказ по попросить может, если он поступает на контрактную форму обучения, только тот абитуриент, который уже заключил договор оплатил его и подал заявление о согласии. Да. Теперь, если абитуриенту заключен договор, это означает, что он выдержал те минимальные пороги баллов, которые допустимы для поступления на ту или другую специальность. Потому что, если он не преодолел минимальных порогов этих баллов вступительных испытаний или баллов ЕГЭ, то с ним договор просто не заключит. Отсюда, если он заключил договор и оплатил его, еще раз я повторю, у университета нет основания не включить приказ такого абитуриента. Даже если он потом, вот, вот на момент подписания приказа окажется 51-м. Поймите, правду, там вот, Здесь ориентируемся а... на заключенный контракт, ага. а не на, на, не на позицию. Вот не это. на позицию, потому что э, во многих специальностях вот, люди смотрят и думают э, 50 мест. Надо посмотреть, какая специальность. Ага. По этой причине здесь... Э, Ориентировался, я бы посоветовал ребятам, на договор. Потому что конкурсная ситуация э, такова, что если какие-то есть ограничения, то в данном случае э, договор с абитуриентом не будет заключен. Mm -hmm. Есть специальности очень востребованные, которые действительно э, высокий конкурс. По этой причине в настоящее время университет заключает договора только с теми, которые без сомнения э, пройдут этот конкурс и э, являются высокобальниками для остальных чьи баллы вызывают сомнения, им пока отказывают в заключении договора для проведения конкурса. Как только этот конкурс будет проведен и черта будет подведена, тогда будет понятный конкурсный балл и на контрактную форму обучения. Но, еще раз хочу сказать, если договор заключен, то это означает, что минимальные пороги абитуриент, баллов абитуриент преодолел. Спасибо. Вот было бы неправильно, если несмотря на то, что время выходит, я как-то такая хорошая, в целом конструктивная, это хорошо, это правильно, беседа получается. Но есть же и те, кто в чем-то сомневается, и чтобы не подумали, что мы специально как-то их вопрос обходим. Вот было и про магистратуру проблемный вопрос. И вот такой, я думаю, это вот в свете последних событий, которые в СМИ описываются. Почему в списке поступающих никак не отделяются целевики от льготников? Как понять, кто из них кто? Ну, и тут кто-то тоже что-то похожее спрашивал. Типа, вот в других вузах видно? Можно увидеть разницу? Я вам скажу, что целевой конкурс и э, льготники, как было названо, это два разных вида конкурса. Ну, Поэтому не да. отделять их мы не можем. А то, что абитуриент их не видит, это может означать только то, что... Тут, по всей видимости, о целевиках все-таки больше Вот вопрос. я еще раз говорю, если да. абитуриент не видит а, у себя в личном кабинете, что кто-то на, на целевой основе участвует uh -huh. в конкурсе, то это означает, что никто не подал заявление на целевой конкурс. А, это вот так, да? Да. Потому да. что если бы было подано, то тогда был бы а, целевой конкурс и по особой квоте. Это два разных вида конкурса, и поэтому мы их в одну кучу не можем сваливать. Ну, в любом случае, если э, такой претендент возникает, его будет видно. Конечно. Он будет прозрачен для да, всеобщего, что называется, обозрения. Совершенно верно. А, еще все-таки про оплату. Есть ли возможность разделения оплаты за год обучения на две части? Ну, по всей видимости, в том числе и от того, что вы сейчас сказали. Вот банки, например, предложат своим. Заемщикам посеместрово платить. А если человек не, не с банком работает, а напрямую он может разделиться. Вот он же может значит, оплачивать по Для этого он должен будет обратиться в договорный отдел нашего университета и сообщить о том, что они хотят заключить договор на посеместровые оплаты. По телефону 233 711. -71 Это телефон договорного отдела. Сейчас мы проложили второй канал для этого телефона, то есть чтобы он стал многоканальным, потому что мы видим, что почти вся Россия сейчас туда звонит, и дозвониться достаточно сложно. Но я бы просил наших абитуриентов ну, проявить настойчивость. Хотя вот с нашей стороны мы вот сделали его сейчас многоканальным. Вот э, мы с вами начинали наш разговор с вопросов наших коллег из бизнес-улайна о будущем что у нас будет с бюджетными местами на следующий год. А есть вопрос тоже он поступил накануне. Но ну, приятно, что люди о будущем думают, наблюдают за Работы приемной комиссии за приемной кампанией, будучи еще в данном случае десятиклассниками. Вот, вот, из контекста так следует. Планируем поступать на следующий год на юридический факультет. Какие курсы, занятия онлайн вы предлагаете для подготовки? Ну, вообще не только на юридический, вообще университет предлагает э, некие онлайн-курсы, онлайн-системы э, подготовки к предстоящим, еще только через год, вступительным испытаниям. Да, безусловно. Куда, куда, куда деться? У нас чтобы есть центр, центр до вузовской подготовки. Ага. И его возглавляет, если вы помните, Сергей Иванович Иоанненко. Да, это мой предшественник. Да, да. Вот, и они проводят и онлайн-курсы, и очные курсы для а, подготовки к поступлению в Казанский федеральный университет по всем предметам. По этой причине, а, значит, они могут обратиться туда в начале сентября. Это у нас Кремлевская 35, 116 кабинет заключить договор и с ними будут проводиться в течение года занятия по тем предметам, которые они выберут. Здесь кому по желанию вот такое пришло. Добавьте, пожалуйста, графу согласие на зачисление на другие направления в списке, где отображаются баллы. Будет понять, не стоит ли подавать согласие именно на эту специальность. Но... Или я вопрос не понял, или э, он некорректно сформулирован. Потому что у нас графа ⁇ Заявление о согласии ⁇ на каждое направление, на каждое заявление, куда подал абитуриент. Э, бюджет, контракт, очно, заочно, на одно и то же направление. Везде отдельно выложено и заявление о приеме, заявление о согласии. Здесь, видимо, вот... В личном кабинете абитуриента кто, это кто все... Кто-то хотел, наверное, сразу два согласия дать. Вот сразу но, два не получится. но так не получится. Не получится нет. Поэтому пожелание останется безответным, к сожалению. А вот э, так-то, вот, когда речь идет о контракт-бюджет, тут Может можно... Может быть, да? человек более конкретно сформулирует вопрос. Я посоветую на горячую линию обратиться, чтобы наш сотрудник записал его вопрос и передал его мне. И оставим контакты э, человеку, который задает этот вопрос. Мы детально разберемся с ним и ответим ему. Спасибо. То есть Елена, вот автор вопроса, если вы услышали, можете обратиться в колл центр и вам все разъяснят более подробно. А вот такой не без такой подтекст, мне кажется, вопрос: есть ли конкурс на контракт? А ну как же? Потому, потому что он, видимо, из каких-то идет предубеждений, что, хотя я уже говорил, что у нас есть достаточно сильные направления, где вообще бюджетных мест и нет, там контракт и конкурс очень жесткий. Но, видимо, из предубеждений, что на контракт уже все равно все пройдем, все будет нормально, в порядке. Чего вы тут рассказываете нам? Да, вообще любое зачисление оно идет mm -hmm. по конкурсу. И э, конкурсная ситуация она будет сформирована после того, когда мы завершим прием документов. Если мы увидим, что э, количество э, заявлений, поданных на контрактную форму обучения, превышает допустимое количество мест, которые, абитуриент, которые институт может э, принять, тогда в этом случае действительно не все попадут. Но вот пример вам приведу, лечебное дело, допустим, наше институт в нашем институте угу. медицины и биологии. Количество контрактных мест ограничено. И не потому, что они не хотят э, дополнительных э, скажем так, абитуриентов принять. Дело в другом. Дело в том, что ограничены лабораторные базы. Ну, условно говоря, количество микроскопов, которые может быть поставлены в этой аудитории для проведения семинарских занятий. И вот, исходя из этого, и формируется доступное количество контрактных мест для приема. Понимаете, чем дело? То есть, ну, все ребята, там, 25 человек в группе смотрят свой микрофон, а еще 5 человек, там, сторонки стоят, но такого же мы не можем себе позволить. Тем более в медицине, да? Совершенно верно. По этой причине и количество мест ограничено. И там действительно не все желающие, которые бы хотели попасть, они туда попадут. Вот, давайте все-таки завершать, уважаемые друзья, зрители, коллеги. Очень приятно, что вопросов много. Но мы и начинали почти с того, что договорились, что у нас встреча совсем даже не завершающая. И еще будут продолжения, это очевидно. Но тут просто уж про экономику вашу любимую. Если студент в списках на экономику, а участвует также и на менеджменте, Имею в виду, чтобы на менеджменте было видно, что он подал заявление о согласии на экономику. А, Сформулировано очень так сложно, понял, но вы поняли. Я да? понял этот вопрос. Видимо, это Лена уточнила этот свой вопрос. Да, да точно. И для Лены и других абитуриентов я могу сказать, что для технического секретаря, Видны все заявления о согласии, которые вы подали в своем а, личном кабинете. Я имею в виду то, что раньше подавали и отозвали, и то, что подали сейчас. Потому что именно технический секретарь а, подтверждает или принимает ваше заявление о согласии. А, может быть, не видно абитуриенту? Но технические секретари и сотрудники приемной комиссии видят ваше заявление. Спасибо, Олег Германович. Очень много есть вопросов, которые поступают в связи с особенностями обучения иностранных граждан. В случае, если будут сохраняться некоторые ограничения их перемещения, я бы хотел наших зрителей, вот для кого это важно и актуально, адресовать к нашей предыдущей прямой связи. Она была с проректором по международным связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишовым. Он там подробно достаточно деталей рассказывал. Если будет необходимость, мы, безусловно, еще раз пригласим его к нам в студию. А завершить, вот всегда приятно, когда приходится общение типа того, вот Фанзия Мансурова написала, спасибо большое, так все понятно разъяснили. Спасибо вам большое, все было очень понятно, но вопросов еще будет много. Если позволите, пожелания нашим да. абитуриентам. Дело в том, что время до приказов остается все меньше и меньше, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда ребята не подтверждают свое согласие на зачисление на ту или другую специальность. То есть еще раз обращаемся именно к этой части. И именно к этой проблеме. Mm -hmm. Чтобы, во-первых, они заглянули в свои личные кабинеты, если они там обнаружили послание от технических секретарей приемной комиссии, чтобы они отреагировали на них. Дело в том, что некоторые заявления не могут принять, потому что некомплектно, допустим, представлены документы. И второй момент. Если ваше заявление успешно принято, вы участвуете в конкурсе. Пожалуйста, не затягивайте с заявлением о согласии, с тем, чтобы мы в последний момент или в силу технических сбоев или каких-то других причин в пожарном порядке не выясняли, подано заявление или не подано, или, но не подано все-таки. Чтобы планово и планомерно, без излишних вот таких вот стрессов, у нас прошел процесс зачисления на бюджетную форму обучения. Именно вот с этим пожеланием я бы и хотел обратиться к нашим абитуриентам и их родителям, а также э, минимизировать асимметрию информации и добиваться ответа на те вопросы, которые вас волнуют именно из первых рук и сотрудников приемной комиссии. А вот уточняет у вас по ходу э, завершающего слова, что называется, в личном кабинете красным обведено заявление и написано активно, что это значит. Это все хорошо. Все хорошо, у вас все хорошо, пусть все будет Активное хорошо. заявление означает, что он подал заявление о согласии, оно принято все хорошо. Спрашивают, будет ли размещена запись этой нашей сегодняшней встречи на сайтах и ресурсах Казанского федерального университета. Будет, безусловно, будет в самое ближайшее время. Поступили бюджетные места 11 тысяч выделенных Мишусиным в КФУ. Это просто замечательный вопрос. Но 11 тысяч обещанных президентом России мест все в КФУ. Чехом поступить было бы не совсем честно по отношению к другим вузам. А что дополнительно пришло, мы с этого начали разговор, почему я, собственно, и адресую вас к той записи, которая будет размещена на нашем портале, на наших интернет-ресурсах. Мы с этого начинали сегодня разговор, и все ответы на такого рода вопросы вы там найдете. Спасибо вам, что вы помогли разобраться по ходу приемной кампании с возникшими вопросами, проблемами, недопониманием, неуряйцами и даже возмущениями иногда. Спасибо. Спасибо нашему обитателю, вам.